йо эта фраза стала моим фирменным приветствием за последний год. Обязательно досмотрите видео до конца, если хотите поучаствовать в масштабном розыгрыше. Такого еще не было за всю историю моего канала. Ну или перемотайте по тайм-кодам в описании до самого конкурса. Вот и еще один год позади, и кажется, пора бы подвести его итоги. За это время я опубликовал почти 100 видео, включая стримы, которые все вместе набрали более 15 тысяч просмотров. Я выяснил, что мои ролики больше всего смотрят с часу дня до 8 вечера по московскому времени. Около 15% всех моих зрителей поставили колокольчик на все уведомления и включили оповещения от YouTube. Это около 80-90 человек. Без подписки меня, как обычно, смотрят больше, чем с подпиской, и около 80-20% соответственно. Этот параметр легко исправить, просто нажми на красную кнопку «Подписаться» под видео. Примерно 60% смотрят меня с телефона, 30% с компьютера и еще 10% с телевизора и планшета. За весь год было написано более 400 комментариев и нажато более 1650 лайков под моими роликами. Также ближе к концу этого года я стал добавлять субтитры к видео, для которых был написан сценарий, включая этот. Еще важная вещь. В октябре мне стало доступна новая вкладка канала «Сообщество», где я могу публиковать посты. Рекомендую периодически проверять. Июнь и июль в этот раз были самыми неудачными месяцами. В это время я застрял на одном количестве подписчиков и пытался изменить контент. Кстати, о контенте. Многие, наверное, заметили, что я как-то начинал снимать на этом канале игру «Genshin Impact». Но потом резко перестал. Так вот, дело в том, что для этой игры я создал второй канал, который заменил бывший канал по Minecraft. Ну это мало кто помнит. Ссылка это в описании, советую глянуть и подписаться. Не серьезно, ну хотя бы просто чекни пару видосов. В этом году я начал изучать эдитинг. Правда, как обычно, не как все нормальные люди в After Effects, а в Premiere Pro, который не предназначен для этого. Кстати, вы можете их посмотреть как раз таки на втором канале. Еще я немного погрузился в создание артов по ATO и TX, и должен признать, выходит весьма неплохо. Кстати, у меня есть небольшой сюрприз. Это лучшие, по моему мнению, комментарии за весь 2021 год. Поздравляю тех, кто попал в этот список. Тем, кого тут нет, советую активничать в следующем году. А теперь о розыгрыше. В новом году мы вместе с Полиной Бай, Воином Ветра и Зондей Офишел подготовили для вас совместный призовой фонд для розыгрыша из 500 рублей, 200 кайнбоксов и боевого пропуска о танках онлайн. Для участия вам нужно первое, Подписаться на всех участников призового фонда по ссылкам в описании второе, Поставить лайк на этот ролик 3. Отправить по ссылке в описании свой игровой ник и соцсети для связи Также желательно оставить любой комментарий от трех слов как отправить свои контакты через форму и почему не использовать комментарии? Дело в том, что почему-то почти все комменты под видео с розыгрышами удаляются или просто не отображаются. Чтобы не терять участников, проще и удобнее использовать простую форму, хоть это и отталкивать некоторые. Почему-то? Ничего сложного здесь нет и никто ваши данные не украдет, так как я использую Google формы. Собственно, как это все заполнить, вы можете видеть на фоне. Игровой ник и профиль ВКонтакте или Дискорд. Ну серьезно, максимум 20 секунд на форму, и вы участник. Распределение призов такое. Первое место. 100 коинбоксов, 250 рублей и боевой пропуск. Второе место. 60 коинбоксов и 150 рублей. Третье место. 40 коинбоксов и 100 рублей. Итоги будут подведены в период с 31 декабря по 1 января. Призы будут выданы победителям в течение 10 дней с момента публикации итогов. Теперь насчет денежного приза. Первое. Комиссия за переводы не покрывается. Второе. Переводы доступны на российские и казахские номера телефонов, кошельки Kiwi, WebMoney, U-Money, VKP, Donation Alerts, банковские карты и некоторые другие сервисы. Третье. В случае технических неполадок с вашей стороны или со стороны платежного сервиса компенсации не предусмотрено. Четвертое. Для получения приза необходимо иметь подтвержденный кошелек или аккаунт, принимающий входящие переводы. Каждый участник коллаба внес свою долю в призовой фонд и за выдачу своей доли победителю отвечают они сами. Итак, 300 рублей моя доля, 200 рублей доля Zondi Official, которую буду выплачивать я от его имени, 200 коинбоксов от Polinova и боевой порогска от Войны Ветра. Что ж, у микрофона был Эверест, все еще на пути к тысячи подписчиков, всем всего наилучшего, не прощаюсь, до встречи в новом видео Нового 2022 года.